Здорово, парни! Это наш очередной предновогодний выпуск. Желаю вам в новом году побольше хорошего настроения, побольше классных девочек. Ставьте лайки под этим видео, а мы начинаем. Девчонки, я у вас подругу буквально на 30 секунд украду. Какую? А, вот именно эту. А что? А, я с ней пообщаюсь. Хорошо, мы смотрим. Слушай... Стой, стой, стой. Я просто, давай не будем ему лишать, кто у нас задавит еще. Слушай, мне просто, знаешь, показалось тебе лицо миленькое, я хотел сюда зайти пообщаться. Ты здесь с подругами гуляешь, подарки с нами выбираешь? Да, подарки. Подарки все выбрала? Да. Да что выбрала? Не скажу. Не, скажешь? не скажу. Подругам тоже купила? Ну, подругам уже давно купила. Да, молодец. Слушай, у тебя прям взгляд такой интересный. Загадочный. Прям, да, есть в нем загадка. Тебя как зовут? Виктория. Виктория, меня а мне Никита. Очень приятный. Вика, слушай, я тебя от подруг сильно отрывать не буду. Давай твой номер запишу, и мы с тобой как-нибудь на днях встретимся и проведем хорошее время. Я не могу. Это как так? Ну вот, я не могу. Нет, давай я запишу, а там посмотрим, пообщаемся с тобой по телефону. Ну ладно. Давай. Так... Телефон. Телефон восемь. Девятьсот двадцать Ты сейчас уже домой идешь? Нет, не сейчас. Гуляешь? Да. Все, тогда не буду тебя больше отрывать. Хорошо. Все, давай, удачи тебе. Да, парни. Будем сейчас искать да, девочек в кафе. Ты снимаешь я жопу, да? <смех> Вообще не души. здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте на первом? здравствуйте здравствуйте здравствуйте на первом? До свидания. Вот вы видели знакомство в кафе. Просто сложного, отличное да? кафе. Да. Каждый из вас может так такое повторить. Легко? Легко. Абсолютно, элементарно. Слушай, а не подскажешь, что здесь можно хорошо взять из чая? Облепиховый, как он? Нормальный? Кислый? Любишь кислые чаи? А, я просто тут с другом сидел и мы не знаем что тут выбрать может что подскажешь чай, mm -hmm. ты чай? да из чаев я не, знаю. не знаю может он ты можешь здесь кофе знаешь хороший нехороший ты уже переборол? слушай я приседу на минуту тебя тебя как зовут вика меня никита ты здесь, наверное, долго ходила, бродила, да, устала и решила сюда зайти. Прям, ты прямо из дома целенаправленно вышел, так, присыпаешься так? Пошел схожу-ка я в кофехаус в Гагаринском. Точно, так и сделаю, так Что тебя ты так часто делаешь? А и ты решил в кофехаусе развлечься? Слушай, ну смотри, ну смотри, Вик, ведьман повезло. Не знаю. Посмотрим, как у тебя денег вообще В какой хаосе. Я пришла домой в 7 утра, в 4 встала и разве не 6? В 7 утра? Ты вчера тусила так долго? Ну, на работе у нас... Пожалуйста, приходите, пожалуйста, видите у нас на газ. Вот видите. Вот в этом весь кофе. Перенос. А, на работе? Как бы ребята были на корпоративе. Я в вот этот день работала. Потом они в один вечер завалились. Работать во время корпоратива, это да, конечно. У меня как-то так было. Но как только начальник ушел, я так совместил работу с корпоративом. Нормально все получилось. Да, у тебя, конечно, интересно. А что ты делаешь, Черап? Черап? Где работаешь? А, ну тогда все понятно. Но... И как там гостиница? Много было народа? Да, народу много. Круто. У нас тоже сейчас корпоратив организуют, но... Я так понял, у нас немножечко момент профукали, поэтому у нас корпоратив будет 16 января на работе. Но У нас просто место нормальное хотели выбрать, а все нормально, естественно, разобрали еще там, в ноябре, наверное. Вот. У тебя прям глаза такие большие. Да, почему большие. Чего? Почему-то большие, да. Почему-то. Да. да. Даже не знаю, я <говорит> даже не представляю, почему. <говорит> а, слушай, ты, наверное, уже пойдешь. Да. А, слушай, я тогда не буду тебя держать. Давай я твой номер Вика запишу. А, и. Позвони тебе. Так, а где мой? Тут где-то здесь. Вика 8. 925. Сейчас тебе позвоню. Да, похоже на правду. Так, создать, создать. Все, круто, тень. Викусь. Блин, так что застрел? Так, Викус, офигенно круто мы с тобой пообщались, круто. А, я тебе как-нибудь позвоню и мы продолжим наше общение. Чё будешь делать дальше? Давай я тебя провожу целых метра два. метр два. Все, давай. Давай. Все, Викус, давай хорошего тебе дня. Эй, парни!